Всем приветики! Спасибо вам огромное за теплые слова и за поддержку. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Пришла блондинка устраиваться на работу секретаршей. Начальник. Я объяснил все ее обязанности и спрашивает, но вопросы есть, все понятно. Да у меня всего лишь один вопрос. Подскажите, пожалуйста, какая у меня будет зарплата? Ну, я думаю, тысяч сто. Маловато как-то. Ну, давайте ближе к делу. Я думаю, с натяжечкой сто пятьдесят, ну, сто процентов вы будете получать. Можно последний вопрос? А натягивать будете только вы или ваш зам тоже?